Итак, друзья, ну, наконец-то, миг настал, как говорится. Новогодние праздники близко, и наша русская солями готова. Что у нас получилось? А у нас получилось все как пописанному. Вот такие вот плотненькие, красивенькие, смотрите-ка, удачненькие батончики. Вот как планировал, так и получилось. Ну, если честно, я так уже пару недель назад один батончик тут взрезал, давайте с вами оценим. Хотел еще отметить, видите, вот эти вот морщиночки, это у меня от решетки, которая на балконе лежала, ферментировалась. Вот как есть, так и есть, я, я ничего не, не скрываю. Вот у меня на балконе там, пока морозные наступили, все на балконе лежало. Что за балкон? Обычный балкон, ну, он застекленный, но там без всяких там прибамбасов, просто застекленный балкон. И еще попозже вернемся вот к этой вот нашей красоточке. Она лежит. Мы с вами попробуем ближе к маю. К маю, даже к июню. Ну, когда жара начнется, мы ее порежем и тоже попробуем. Русской солями. По отзывам получилось шикарно. В меру кислиночка, в меру у них у нее тут и остриночка. Все у нее в меру. И рисуночек симпатичный. Смотрите. А, все в меру. Все прям. Вот как, как надо. И кислиночка, и остриночка, и равномерность, да. Все прям хорошо. Я тут палец порезал, вы видите, конечно, ну, как, как приходится. Вот такая прозрачность появилась, видите? Да. По ароматке все в меру. Как надо. Прям на стол под.. Коничок, прям буквально 30 грамм коньячка. И вот вкусовые, как говорится, сосочки будут благоденствовать. Все удачно получилось. Я рад. Все просто. И в то же время не напряжно. Ну, вот как есть, так и говорю. Тут мне нечего скрывать. У меня нет климат-камеры, я специально ее не завожу себе. У меня нет никаких условий. И колбаса сама собой получается в холодильнике. Понятно, что у всех холодильники разные. Возможно, у меня в холодильнике идеальные условия. Но большую часть она пролежала не в холодильнике. Она пролежала просто на балконе. А в холодильник она попала в отделение для специй. Когда морозы у меня наступили, ну, когда она начала замерзать, я вытащил ее. И положил в обычное отделение, для, по для фруктов называется. Ну, для овощей в холодильник Такую ящичку выдвижной. Так что так, все у нас хорошо с вами получилось. Вопрос с русской солями я считаю закрытым. Э, эксперимент у нас с вами удался. Все у нас с вами хорошо. Ну, прям прозрачность. Ну, прям кусочки специи я вот вижу. Вот они прям, вот они торчат. Ой, кайф. Новости. Эксперимент закончен. Ставим галочку. 4 с плюсом, четкие есть. Минуса я ставлю себе за м, ненадлежащий внешний вид. Видите, ну, деформ деформации батонов не уследил. А все остальное в идеале дальше, тут даже плесни я немножко выступила там вот делать лежали, они друг с дружком рядышком, да, вот так вот два батончика, ну, небольшое количество плесени выступило Ну потрете, протрете, я протру лично <сейчас> помоем, да и все, это же пластик, он же позволяет с собой много Друзья, могу вам с радостью объявить что у нас появился новый канал, канал в ютубе, который называется термокамера Ем колбаски ну, ну конечно понятно из названия, что мы его создали для того, чтобы показывать покупателям наших термокамер, как ими пользоваться все нюансы, настроечки тонкие, все моментики вот как сделать правильное копчение как не перекоптить, как правильно сварить всякие нас э, поломочки возможные и предотвращение этих поломочек все буду там рассказывать ну естественно, как получать стандартные продукты вкусные продукты на нашей термокамере. Подписывайтесь, переходите с, с нашего основного канала туда, там будет тоже интересно. Переходим к нашему, так скажем, бонусу, бонус-треку. Смотрите, что у меня есть. Мы с вами вместе солили эту свиную лопаточку. Это был в прямом эфире, по-моему, в сентябре. Прямой эфир был, ну, стрим, да, помните, может быть, ну кто вместе с нами со мной делал. Мы там специально приготавливались, чтобы все это дело сделать, да? Вот она сейчас так выглядит. Два месяца держала ее в пакете. Ну, обычный такой синий пакет, можно так сказать, да. Потом достал, посмотрел, что она у меня уже. Хорошо, но не до конца показал ее вам в прошлом ролике, да, давайте вели вместе вот с этой вот колбасой потом после того, как я показал, закатал снова в пленочку и еще положил в холодильник я подумал, что пускай она еще просолится, ну мало ли там всякое то есть солилась она у меня почти два с половиной месяца ну так получилось в холодильнике а вот недавно, недели две назад, я снял с нее пленочку повесил вот тут в комнате, обсушил, а потом просто закинул в холодильник. И вот сейчас она у меня просто лежит. Я ее раз там в 3-4 дня перекатываю сбоку на бок. Конечно, мне нужна решеточка. Правильно? да, По правильному нужна решеточка. Но пока я не завел, где-то у меня там лежит. Там на балконе достану. Пока я сбоку на бок перекатываю, и она мне вот так подсыхает. Вот так она выглядит. В принципе, все у нее хорошо. Вот она уже вот столько потеряла веса, видите. Я могу ее плоской сделать, по сути. Вот такой. Она была вот такой вот в диаметре. Сейчас она уменьшилась. Все как надо происходит. По-хорошему, конечно, ей ну, 4-5 месяцев. Мы с вами это знаем, мы на них рассчитываем. И примерно в мае мы ее будем пробовать. Ну и, наверное, где-то она еще в роликах у меня будет мелькать, потому что вам же интересно, что с, что с ней происходит. Вот как есть, что с ней происходит, я вам каждый раз показываю. Ну, а почему нет? Мы же с вами ну, в открытую играем. Нечего скрывать. Чем лучше у вас получится, тем лучше. Будет у меня, <свят> потому что вы будете покупать мои хорошие качественные специи и хорошие качественные продукты, товары Что хотел добавить, приближается новый год, я надеюсь, что у всех, ну у многих из вас будут вот такие вот угощения на столе Ну или если не такие, то вот у меня там за спиной тоже полно всего Как сделать такие вкусности смотрите на нашем канале, их 400 уже роликов, даже больше 400 роликов в каждом из них мы делаем какие-то вкусности, где-то попроще, где-то посложнее. Но с нуля, шаг за шагом вы учитесь делать какие-то более вкусные и простые вещи. И э, если что-то вам непонятно, по окончании каждого ролика в течение часа я отвечаю на каждый вопрос. Вот в, в описании, вот здесь, да, в комментариях. У нас есть телеграм-канал Павел Агапкин, заходите, подписывайтесь, если какие-то вопросы есть, задавайте там, ну, если смогу, отвечу. Есть канал Болталка в телеграме, там отвечаем на все вопросы и все подряд. Там, ну, там просто интересно, там много колбасников, там порядка трех тысяч человек. Есть форум огромный, есть большая сеть розничных магазинов. В Москве у нас четыре розничных магазина, если вы не знали, да? В Питере два магазина, Ростов, Краснодар. Пожалуйста, ну и магазин наших партнеров, которые у нас там на сайте закладки розницы. Пожалуйста, горит, нужно купить быстро. Прыгнул в тачку, заехал в Москве, если ты находишься, и купил на месте. Все как те же самые цены, все как э, на, на сайте, все то же самое. Но только вдобавок вас еще и проконсультируют. Грамотные продавцы, у нас э, многие работают там 5-7 лет уже работают. Ну прям с, с начала основания нашей розничной сети. Поэтому так, всем добра, всем любви. Здоровья, вкусной еды и с наступающим Новым годом!